Здравствуйте, меня зовут Сергей Ковешников, я работаю в компании Квипгрупп. Сегодня в нашей школе АПОЧЛА мы поговорим о барных блендерах. Блендеры помогают поварам и барменам предложить гостям блюда оригинально не только по составу ингредиентов, но и по способу подачи. При помощи блендера бармен может приготовить смузи с измельченным льдом, пенистые алкогольные коктейли, например, виски сауэр, а также яично-протеиновые смеси для спортсменов. На кухнях блендеры используются для приготовления соусов, овощных пюре, крем-супов, супов-пюре, омлетов а также для измельчения овощей, фруктов и ягод, замешивания легкого бисквитного теста и бездрожжевого теста для блинов. Конструкция блендера достаточно проста, обычно он состоит из двух частей, это подставка, блок управления и стакан. Либо это ручное управление и кнопки, либо это электронное управление, программируемое. Стакан обычно конусообразной формы, он от верха к низу сужается, и в нижней части специальный блок, в котором устанавливается четырехлопастной нож. При выборе блендера обратите внимание на мощность двигателя, возможность регулировки скорости вращения, количество установленных стаканов и их объем. Удобно, если в крышке стакана есть отверстие, через него в блендер можно добавить продукты во время работы. После включения аппарата четырехлопастный нож начинает быстро вращаться. При этом отброшенные центробежными силами частицы продуктов устремляется по наклонным стенкам стакана вверх, а затем опускается вниз в центральную часть емкости и вновь попадает на вращающиеся ножи. Так измельчаются плотные продукты, замешивается тесто, а жидкости взбиваются и при этом насыщаются пузырьками воздуха. В блендерах не всегда можно измельчать кубиковый лед, поэтому перед тем, как делать это, нужно прочитать инструкции по эксплуатации. Также стоит помнить о том, что дробление льда очень шумный процесс. Иногда изготовители снабжают блендер откидывающейся панелью из прозрачного пластика, который помогает снизить уровень шума. Как и любое другое оборудование, блендеры должны легко разбираться для быстрой мойки и чистки. Ножи желательно, чтобы в блендере были из нержавеющей стали, кнопки были защищены, еще раз повторю, от пыли и влаги, чтобы, если какая-то вода или какие-то соки или другие ингредиенты у вас разливались, не происходило короткого замыкания. А встроенный микровыключатель должен блокировать работу блендера в том случае, если он был неправильно собран. Блендер – это незаменимый инструмент на кухне и в баре, с помощью которого мы можем быстро и качественно приготовить необходимые нам продукты.